Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар Сегодня мы с вами посещаем дом Дом на 6,5 сотках земли 138 квадратных метров Дом стоит 4 миллиона 850 тысяч рублей Есть небольшой торг Можно будет поговорить с хозяевом Перед домом хорошая придомовая территория Заезд для машины Септик а возле, Вокруг дома забетонирована дорожка Пойдемте посмотрим участок Дом сам по фундаменту обложен диким камнем. Соседи в окно нечего смотреть. И за домом еще достаточно большой участок земли, где можно установить хорошую баньку, бассейн поставить, посадить фруктовые деревья. Перед, ну, и опять же терраска небольшая возле дома с выходом на кухню, гостиную. пойдемте внутрь дома так, заходим внутрь дома в доме три больших спальни два санузла так сразу входим здесь у нас большая хорошая металлическая российского производства дверь под замену не требуется небольшой такой верандочка с этой стороны у нас кладовая, ее можно сделать э, в этой кладовой еще и э, газовую котельную, здесь бойлер. Выход на чердак, монолитное перекрытие с, а, через чердаком, и там можно сделать большую комнату, порядка 70 квадратных метров. Заходим в сам дом дальше, прямо у нас здесь санузел, либо можно сделать опять же гардеробную. Еще у нас здесь санузел, и здесь три жилые комнаты. Комнаты жилые по 18 квадратных метров. Нет, вру. здесь 16 квадратных метров одна комната. Вторая комната. Здесь еще нет стяжки, но так как это дом одноэтажный, и если будет желание уложить теплый пол, Поэтому тяжко будет ходить в стоимость дома. Ее также заливают. Будут радиаторы отопления висеть. А здесь у нас санузел, санузел, еще один с окном. Выводы под коммуникации. Вода. Пойдемте посмотрим кухню-гостиную. кухонный уголок. Здесь выводы под бойлер. Здесь у нас выводы под воду. Перкинг. На с этой стороны зона гостиной с выходом на террасу и видом на задний двор.